равно не поймете почему же это так просто скажи виноват хотел власти силы могущества каждый тебя поймет я хотел помочь людям это же так просто неужели вы не понимаете Он смеется над нами. Тебе мало твоих мук. Так получай самую страшную кару ⁇ забвение.